Только сейчас дошло! Хорош! Найс, стойте, блять! <свят> <свят> Привет. Мне задают очень много вопросов. Человек, где же лучше открывать кейсы? На стримах, в личке ВК, в комментариях Ютуба спрашивают, где лучше открыть кейсы. И как вы поняли, это третий ролик топ сайтов с кейсами CSGO уже в 2022 году. До этого я снял два ролика... Которые набрали действительно большое количество просмотров И также огромное количество лайков За что вам, блин, огромное-огромное спасибо Я надеюсь, что этот ролик не станет исключением Потому что у него нет спонсоров Конечно, он вышел не такой дорогой и масштабный Но спонсоров тут нет Все деньги я потратил сам И ролик максимально я постараюсь сделать непредвзятый Чтобы вам было проще опираться Если вы собираетесь куда-то закидывать деньги Есть небольшой нюанс В предыдущих двух роликах сайты с кейсами были почти однотипны В этом же ролике я решил заменить некоторые сайты оставив, конечно, всеми ваши любимые пару сайтов на заграничные, либо, как привыкли говорить, на забугорные. В общем, проекты будут забугорные, те, которых обычно в моих топах не было. Короче, я очень надеюсь на вашу поддержку и окончательного никакого результата подведения итогов тут не будет, просто потому, что я могу быть где-то необъективен. И огромная к вам просьба, пожалуйста, составьте в комментариях топ, опираясь на это видео, из тех сайтов, которые здесь есть, ну или добавив какие-то другие, вообще все проекты можете составить. И давайте сделаем так, самый залайканный комментарий, это будет уже реально топ. Ну, чтобы все опиралось исключительно на ваше, на твое мнение, поэтому прямо сейчас, пожалуйста, напиши в комментариях твой топ, по твоему мнению, как ты думаешь, в каком порядке нужно расставить сайты, начиная от первого там, ну, условно, до десятого места. И лайкни тот топ из пользователей в комментариях, который тебе понравился, будет очень круто, и я буду тебе очень благодарен, потому что ну, миллион раз повторюсь, я хочу быть объективным, и я не могу составлять топ, но лучше опираться на ваш, на твое мнение и, пожалуйста, составь твой топ в комментах. Короче, мы погнали, всем огромнейшее спасибо за поддержку, я очень благодарен, надеюсь, будет круто, надеюсь, все понравится. Поехали. Да, перед видосом хочу передать реально огромный респект и Привет, подписчикам с а, и огромное спасибо, нас уже больше тысячи. Абсолютно каждого зрителя я вижу, чувствую и ценю, потому что сейчас поддержка на Твиче, она нужна. Я в какой то веке начал заниматься чем-то новым, стримить на новой площадке. И ваша поддержка, она реально ощутима. Кстати, стримы проходят день через день, или даже каждый день, и я уже вижу знакомые лица на каждом стриме. В общем, ребят, всем реально огромное спасибо за поддержку, я это все чувствую. А если ты еще не подписан на Твич, но хочешь Лететь, ссылочка на Twitch будет находиться в описании. Но я желаю приятного просмотра. Поехали в вой выбивать. Начнем мы данный топ сайта под названием Изидроп, уже всем приевшегося, но тем не менее сайт популярный и он вам заходит, я это вижу. Кстати, на каждом сайте буду показывать промики, чтобы если пополняли заюзы эти мои, буду очень благодарен. На Изике это вот такие промики на 40%, на 35% можете забирать. Кстати, никаких ссылок не будет, но промики показывать буду, может действительно, что я с этого получу, потому что интеграции повторюсь нет. Хоть как-то ролик куплю, но промики покажу, надеюсь меня поймете. На каждый сайт мы будем закидывать по 3000 рублей, я буду показывать пополнение, чтобы вопросов ко мне не никаких не возникало без каких-либо промиков чтобы это все было максимально честно так пополняем баланс через киви номер телефона сумма 3000 рублей так первый деп отлетает номер мой егор пожалуйста реально не забудь замазать мои номера это очень важно давайте даже заспойлерю, вот сколько у меня денег на этот ролик должно уйти тысячи рублей вот я показываю вам свой счет ну чуть больше но короче примерно 24к здесь ä, потратится на данный видос все это мы оплачиваем так все Платеж проведен, возвращаемся обратно в магазин. И в теории сейчас 3К должны упасть. Кстати, привет всем держателям NFT. Ребят, я каждый день проверяю Изик, но ну, вы сейчас увидите, что тут ничего не выпадает, потому что у меня какая-то непонятия с шансами происходит. Короче, э, на каждом сайте есть тайные и засекреченные кейсы. Я думаю, начинать мы будем с них. Но ну, все-таки реально они есть на каждом сайте. А с -ка это будет, ну, давай, 10 тайных, почему нет? Там, кстати, какое-то тайное упало. На изидропе дропе EASY это, ну, как бы тайная с ширпотребом. Поэтому не знаю, что из этого вылетит. Что-то, кстати, выпало, но мы ушли... Повстанец, кстати, за 1700 и в целом 2700. Блин, надо как-то фиксировать, наверное, результат, но пока мы в минусе. Круто. Так, давай дальше тайные. Наверное, реально будет объективно на каждом кейсе тайные крутить. Ну, еще какие-то, наверное, сборочки. Я пока не представляю, как это делать, но в любом случае дальше увидим. Так, главное, чтобы оно нас окупало с двух еще тайных. Ну вот, да? Поэтому держатели МНФТ, ребят, я каждый день это все проверяю, пока ничего не дропается. 1900 на Балике. Ну, давай откроем какие-то сборки. Вот, например кстати, Дигл Коронный, АВП Похоронный. Это прикольный кейс, он может окупить. А может и не окупить. 5 кейсов, но Сизика вообще, пока окупа баланса не было абсолютно ни разу. Шелковый Тигр пролетает, здесь Бог Червей, Мортис, это не окуп вообще ни разу. 700 рублей, хотя потратили мы больше. Давай еще Диглов АВА подкроем. Бля, кейс крутой. Вот реально очень часто меня окупал, но что будет сейчас? Кстати, Ахерон, ну, бля, он убитый. Он бы стоил денег, но да, к сожалению, он убитый. 700 рублей остается. Не знаю, есть ли смысл, давай кейс за 400 рублей дернем почему нет что ну как пойдет дальше опять же повторюсь я не знаю поэтому откроем дорогой кейс может и дальше на сайта где-то дорогие тоже будем крутить кейс сахара 500 рублей и вылетает нам наемник 200 остается понял ну 273 хорошо давай откроем запрещенных два кейса изик совсем тухло получилось С 3000 даже ни разу не окупилось ну прям тухло хотя в предыдущем топе изик вроде что-то набрал но в этом как-то как-то g3 p2000 ну такой я себе язык. Подсдулся немного. Ребята, ставьте мне шанс. Ну, совсем ни о чем. Серьезно. Я тому прокачку аккаунта хотел на языке сделать. И что-то как-то не дропается. Кстати, там бесплатные кейсы есть. Я сегодня с утра закидывал, короче, сюда где-то, по-моему, 300 рублей, чтобы проверить, что по шансам. Ну, поэтому деп здесь немного разнится на 300 рублей выше. Вы, если что, не пугайтесь. Надо, кстати, не забывать про бесплатные кейсы. Хотя толку от них, я думаю, как э, с козла, с козы, молока. Вообще нифига не будет. Ладно, третий кейс. Давай Давай, тоже фастом, потому что, ну, смысла реально Да нет, ну нет шансов И нету, нет вообще смысла Какого-то насчет надеяться вот Гроза, гроза наш максимум Наваха, конечно, было бы посочнее, но гроза в целом Ладно, сойдет Фастом откроем, это еще одна гроза Так, а вот я не помню, четвертый мы не сможем Вроде бы, да-да, депа у нас не хватит Короче, Изик себя показал Ну, давай 37 рублей остается Еще вот 70 поставим Может быть еще что и выпадет Хотя я в этом сомневаюсь, но попробуем 48% покатилась рулеточка, и это слив. Ну, это буст, кстати, неплохо. Давай попробуем дальше. Не знаю, апгрейды... Блин, надо как-то апгрейды, наверное, сравнивать. Чисто вот мне вообще интересно. Начал сравнение, не продумав стратегию, на каких кейсах я буду сравнивать а, сайт. Но, наверное, все-таки тайные, засекреченные, да, запрещенные дефолтные кейсы. Все, изик ушел, увел нас в ноль. Переходим к следующему сайту. Постараюсь это все сделать как можно быстрее, чтобы ролик получился меньше. Короче, изик принес нам 0 рублей, и переходим к следующему сайту. Будем чередовать рус. Сайт забугорным, потому что, насколько я знаю ход пицца это вроде бы сайт э, забугорный Проект, поэтому будем его тестировать Тут я вообще ни разу не открывал Кстати, партнерская программа, тут тоже есть промик Я не знаю, даст ли он вам какой-то плюс К депу или халявный баланс, но во всяком случае По-моему, он 5 центов вам даст Короче, код есть, вот, ссылку оставлять не буду Хотя очень хочется, потому что ревка тут вкусная Ну, а вот, вы получаете 0,5 центов Короче, есть ревка, можете в этот промик Вести и получить 5 центов Ссылок никаких нет. Пополнить баланс Пополняем мы через визу в рублях Тут все в долларах Надо, короче, высчитывать Сколько мы пополняем Пополняем мы 52 доллара То есть 52 вот этих пиццы А, еще и бонус есть Окей, найс Промиков никаких нет 18 лет мне исполнилось Мне уже, кстати, 21 может поздравить Ладно, пополняем Мне интересно, какая платежка здесь у них будет Потому что ну, я вообще здесь никогда не открывал Я надеюсь, Егор нашу карту замазал Это, кстати, фрикасса Но оплата выходит выше на 300 рублей и, короче, не знаю Вроде я вел все правильно Но, ладно Там я посмотрел по курсу 52 доллара, вроде все должно быть Гуд Короче, 300 рублей больше оплатить? Оплата банковская карта. Так, окей, все пошло, нужен код. 3 300, бля, ход пицца съест на 300 рублей больше, как же обидно. Так, вроде бы как, да, успешно все оплачено, вернуться в магазин, я надеюсь, это не скамный адрес, будет очень и очень смешно, я не могу вернуться на сайт, ой, страшно. Пел. короче, все было здесь зачислено, на балансе 55 долларов, тем временем, так, ищем тайные, потому что нам нужно в первую очередь тайные, бля, как это здесь найти очень много кейсов? Ребят, тайного тут по всей видимости нет, но есть кейс за 1000 баксов, бля, у нас на него, к сожалению, нет денег. Сделаем лучший дроп, чтобы глаза не мозолила вся эта история. В общем, блин, сколько примерно стоило тайны на изике сейчас? Посмотрим, в районе 500 рублей. В долларах это 8 баксов примерно. Нам нужно искать кейс за 8 долларов, чтобы он был не байтовый, а адекватный. Но вроде бы как норм. То есть здесь есть темки, здесь есть авапы. Мы также выбираем сразу... Так, 10 у нас не хватит. 5 у нас, в принципе, да, 5 хватит. Хотя... Бля, вроде все нормально. Ну, но сложно мне вот это в долларах. Так, кстати, даже звук кейса есть. И выпадает... Бля, на самом деле ничего не выпало в Можно это все заапгрейдить, но я лучше все это просто продам, наверное. И, блин, ну и попробуем еще раз за 37. Я первый раз тут открываю, надеюсь, я все делаю верно. Выпала м кстати. м -ка и Калаш. Это 41 бакс. Может, и в плюс, но не такой ощутимый. В принципе, мы сейчас, да, мы сейчас в минусе, в общем. Ладно, попробуем другие кейсы. 75, это не для нас. Нам нужен кейс примерно за 8 баксов. Вот, 6,7. Так, тоже какой-то обычный кейс. Давай 5 штук также. Это 33 доллара. Надо еще и сборки какие-то не забыть открыть. Кстати, X-Ray выпал, минимально поношенный. И это 33 доллара. И 19 центов потратили мы. Да, блин, то же самое, что мы и потратили. Я вот хочу попробовать возможности сайта. Тут вроде какие-то приколюшки есть. Э, закрыть. Так, выбрать один кейс. Вроде бы как, можно что-то попробовать заапгрейдить. Я вот не знаю, как здесь это все работает. Так, выпал АУ. Апгрейд. Э, кейс апгрейд есть. Что это такое? Выберите айтем. Выберите... А, кейс можно. Окей, давай X2 попробуем. X2 что это? Ну, вот это вот сделать. Можно, так понимаю, типа, кейс выбить, а можно и не выбить. Нам выпал кейс. Найс. Nice. Прикольная, кстати, функция. А, и он сразу открывается. <послес>. <diverse> Понял. Понял. Ну, и выпал АУК. То есть, фактически, из 3 долларов мы... А, мы сделали 6. Нормально. 53 на Балике. Что же открыть? Ну, давай какие-нибудь сборки, другие еще попробуем. 9,5. Кейс. Бля, очень много скинов лежит. Очень много айтемов, хотел сказать, но уже получилось бы в то флогия. Короче, 5 кейсов, 47 долларов. Поехали. 5 кейсов, 47... НОЖ! Блять, я думал, нож выпадет. Я реально думал, выпадет нож. Окей, но пока что-то... Бля, вот честно, окупов прям не было. Хорошо, давай кейсу за 9 долларов перейдем. Также будем открывать, но... Окупов пока нет. Вообще никаких. м вижу, ну... Калаш... Петух, бля, это плохо. Это очень мало. 35 долларов, окупили еле как. Есть кейс за 10 долларов. Ну, давай пойдем уже на увеличение. Бля, он вроде байтовый. Ну, два кейса попробуем открыть, а может нож какой-нибудь дропнется. Почему нет? Ну, бля, до ножа тут, как до луны, пешком Калаш, а вапа. В целом, неплохо. Х6, нормально, мы окупились. А, мы ушли в минус, все, понял. Дальше кейс также за 10 долларов. Давай уже три штуки, почему нет? Почему нет, три штуки откроем? Может, все-таки какой-нибудь нож. Ну, совсем все плохо становится, 15 долларов он начинает нас просто сливать. Есть кейс за 11 баксов. Чё, гулять да гулять. Давай попробуем у дорогие кейсы для данного баланса в том числе. А, ножик был бы, но выпал калаш. дешевый калаш, кстати, 12 долларов. Можно сделать кейс-апгрейд, опять же, из калаша сделать условно... А, это мы два скина выбрали. 12 долларов. А если мы сделаем на 14, это как бы мало. 17 долларов есть кейс. Попробуем. 62 процента, я надеюсь, апгрейд... Да, найс, nice. он зашел, и сразу будет открываться кейс. Я не знаю, что в этом кейсе лежит даже, но нам выпал... Орбит, это плохо, он закаленный, это... А, 24 доллара, ладно, пойдет, пойдет, пойдет. Есть еще кейс батл, можно кому-нибудь залететь, но тут просто космические батлы на офигенные суммы. У нас 28 долларов, куда мы можем залететь? Смотреть, смотреть, так, а залететь-то куда можно? Подождите. Да, я не знаю, как кому-то залететь. 22, смотреть, 16, 23, смотреть батл. А я успею, нет, присоединиться. Слушайте, мы залетели, мы к кому-то залетели, сейчас можем слить весь балик, но это интересно, я думаю Я думаю, вам такой контент зайдет Так, полетел кейс батл, а, понятно, А мы ушли... Кстати, мы на втором месте пока что, мы пока на втором месте, бля, это все, это... А, или подождите, это вин, мы пока в выигрыше, это выигрыш? Стоп, а это хорошо может быть Главное, чтобы он дальше держал Блять, все, три, подожди, три, нормально, стой, мы по-моему, мы по-моему выигрываем, мы можем забрать все, стой Хорошо, а, нет, не хорошо, ничего хорошего, бля, это плохо, это очень плохо, так, стоп, мы выиграли, мы выиграли, сколько мы выиграли? Мы же должны выиграть, нет? Бля, я думал, я выиграл, как так? А, подожди, так мы разде... мы разделили Все good, стой, так все хорошо Общий выигрыш 34, сколько мы забрали Где кнопка продать все? Что тут происходит, я не понимаю 40 долларов есть, отлично, мы в минусе Все круто, все здорово Открыть за 100, что это? Пополняй, получи Как это открывать? Собирай бомбу, открывай Бесплатный кейс, пополни одну пиццу, понял Мы пополнили на 22, получили одну, все, я все допер а, Есть кейс за 26, я не знаю Что это такое, но давай попробуем Мне интересно, выпадет ли мне золотой вот этот Вот айтем, но звездочка это значит Кейс окупился, да, он окупился Он не окупился, понятно А что это такое? Это что-то редкое Я хочу это выбить А есть такие кейсы подешевле, интересно Да, есть за 16, можем, в принципе, две штуки, наверное, открыть Да, можем, я хочу золотой айтем Блядь, ну Как золотой айтем тут выбить? Продать все за 26 Попробовать еще раз за 30, денег у нас нет Один можем открыть кейс, или не можем Блядь, что происходит? Ладно, я хочу выбить золотой айтем, как его вытащить? Найс, nice. что это такое? Это много? Неплохо 30 долларов. Но, блядь, он нас держит. Вот реально, вот он нас держит. Короче, давай уж заканчивать с этим сайтом. Я хочу подвести итоги по ход пиццы, потому что, ну, он просто держит. Держит, держит, и непонятно, что дальше происходит. 28 долларов, мы в минус ушли. Есть какой-нибудь интересный кейс баттл или нет? 35 долларов. Давай залетим, давай залетим. Вы присоединились к батлу, Ой, подожди, у нас есть деньги. А куда я присоединился-то, где я? Чё Что происходит? F5. Я же присоединился к батлу. Да, все, найс, присоединился. Дождемся, интересно, или нет. Да, дождя. Я хотел ливнуть. Ну ладно уже, просмотрим все возможности сайта. А может, что и выпадет по итогу. Давай, это МК за 9. Ой, блять, это слив. Это слив там, пацану, калаш выпал. Забейте. Это ГГ. Хотя, блять, ну, слушай, неплохо. Нужен плюс. Пожалуйста, блядь. Это хреново. Это хреново, блядь. Насколько же это плохо? Ну, это очень плохо. Зеленый, сейчас я в въебу. А, стоит. Найс! Nice! Мы опять забрали, блядь, кайф. Все, подожди, мы забрали, продать все на 54, мы в плюсе. 78 долларов на балике, блядь, прекрасно. А получится ли по итогу уйти в плюс, мне вот интересно. 78 есть, блядь, короче, можем рискнуть и открыть что-то подобное, но если выпадет 23 доллара, я буду плакать. Короче, давай рискуем, блядь, всем, что есть. BloodSport. Это говно. А, хотя 66 долларов, мы в принципе ушли в плюс. Ой, можно... Кейс-апгрейд. Можно, конечно, заапгрейдить на какой-нибудь кейс, но... Я не знаю, ну, мне очень страшно. Можно, конечно, сделать X1.2 какой-нибудь. Открыть дорогой кейс за 95 долларов. Ну, или вот такой хотя бы, 74. Короче, давай-ка мы выведем этот калаш или сделать кейс-апгрейд. Блин, что делать? Плюс небольшой. Короче, будем рисковать. Продаем 60, 70, точнее даже, долларов. Бля, просто максимальный риск. 25 долларов кейс. Ну поехали, ребят, лайк за риск. Вот реально, лайк за риск, я надеюсь, он будет оправдан. Ну, калаши в целом неплохо, кстати. 50 долларов, 50-34 мы потратили. Потратили мы меньше. Окей. Схей за 17 долларов, давай вот откроем, что нет. И в принципе, два калаша уже можно забрать. И опять же, ТМК, которая вводит нас в лютейший минус. Продать. 6 долларов остается. Слушай, ну... Я не знаю, что делать, скажу честно Это фарм ножей своеобразный Есть джекпот, Нет, в джекпот я залетать не буду Короче, откроем вот такой кейс Денег у нас точно хватит, но это опять же фарм ножа На проценте. понятно, что он не выпадет Выпало АВП Давай-ка мы сделаем кейс апгрейд Ну, допустим, на x 2 зайдет, не зайдет И два калаша мы, в принципе, уже можем вынести Улучшить, я надеюсь, апгрейд все же Не, к сожалению, не зашел Вообще никак а есть что-нибудь, где доступно для обмена, что-нибудь по типу такого? Короче, я хочу забрать два этих калаша, потому что уже долго получилась проверочка. По итогу у нас получилось сколько? 40, почти 50 долларов. Давайте округлим до 50. В целом неплохо. Берем ссылку и забираем предметы. Сейчас будет прикольно. Так, какой-то батл начался. А какой батл-то я где-то выиграл опять? А, это предыдущий батл, все, понял. Но вот это дело я хочу получить... И вот это дело тоже хочу получить. Остальное все продать. У нас 0.98 центов. Можем открыть вот этот кейс и выбить нож на 0.05 процентах или нет? Нага, кстати, неплохо. Он даже кейс вроде окупает. Да, он кейс окупил. Давай сделаем кейс апгрейд. Условно на x2. Не знаю, что из это выйдет, но попробуем. А, это даже не x2, но этот апгрейд зайдет 100 процентов. Бля, хорошо, что я и с калашейки с апгрейд не стал делать. Все, good. Скины должны прийти, сейчас чекнем. Кстати, подарок от подписчика можно принять, но я это сделал в отдельном ролике. Первый калаш нам пришел подтвердить обмен. Напомню, что потратили мы 3300 рублей. Через F5 страницу обновим и должен прийти уже второй, но его пока нету. Может он автоматом, конечно, принялся? Нет, он автоматом не принялся. Этот калаш стоит всего лишь 1000 300 рублей, а второй коллаж э, Почему-то еще не пришел В общем, по итогу сход пиццы все пришло Ягуарчик э, и Азимов э, В сумме это все вышло, 1300 Плюс 2600-2700 с копейками Потрачено было 3300 Ну ладно, хоть что-то вывели Хорошо, едем дальше Кейс батл, тут 1000 рублей у меня лежит э, В принципе, я думаю, можно 2к докинуть и будет норм Сумма 2000 рублей Промокодик не используем, как и договаривались самом самом начале. А можно через Киев все закинуть Найс nice. Так, все пополнено, вернуться в магазин Вот что а у них прикольная вот эта полоса, как будто, знаешь, загружается какая-то игра на старый компьютер, мне это нравится Ладно, поехали, открыть кейсы, 3000 на балике Так, что у нас сначала по бонусам посмотрим Сразу на соты идем, у нас 200 бонусных вот этих вот бит или кейс-коинов, как правильно назвать-то так выпадает нитро за 95 мы это продаем открываем фастом следующий кейс и за 80 выпадает э, что-то непонятное короче на балике баллике стоп. сразу идем на тайное дефолт э, к сожалению здесь нет возможности открытия не нескольких кейсов за раз но мы будем открывать и не будем продавать а потом по итогу подведем итоги сначала по тайным кейсам, ну опять же для начала нужно на весь баланс открыть знаю что КБ вы любите поэтому решил добавить в этот топ ну ибо КБ очень много народу ждут вот и почему нет сайт мне в принципе тоже нравится поэтому... Поэтому открываем щелкунчик, 200 рублей, бля, но пока тухло, честно, пока тухло, там только один окуп был, а то небольшой. Дождь из пуль, кстати, но, блядь, почему он такой дешевый? Почему он такой дешевый? Мы сейчас на все деньги откроем тайны, посмотрим, что из этого получится. Кстати, океанское побережье небольшой плюс, нормально. А, и еще останется один тайный кейс, после этого подведем итоги по тайным кейсам м Рентген, это небольшой плюс тоже. Но нужна какая-нибудь пустынная гидра, вот серьезно. Было бы круто, но я понимаю, что с тайного она не выпадет. По итогу у нас скинов на 3700 может у меня тут еще что-то лежит но это ладно 3700 продаем там наверное еще что-то лежал я так думаю короче 3700 на балике кейс за 50 тысяч открыть мы не сможем в целом можем открыть вот эти вот сборочки Тайные мы открывали так давай-ка на какую-нибудь сборочку засядем. статрек элит есть байты в так понимаю тему но давай три кейса допустим откроем может что даст очень много подписчиков пишут что вроде бы как что-то выпадает но блин 500 рублей почему она такая дешевая ладно кейсы купили, хорошо еще потом один кейс откроем и я думаю что он может, кстати, много стоить. Я помню, как мне такой палач выпал за 1000 рублей. Это было в году, наверное, одиннадцатом. Когда я только начал кейс открывать, я прям орал. Статрек статрек кейса. Статрек скины ли в этом кейсе. Но ну, чё то такое себе. Я поначалу еще не вкурил, только сейчас дошло! Хорош! Это вывод, это вывод Так, это вывод, бля, это хорошо Это прямо хорошо Это прямо хорошо Ладно, ладно, пойдет, пойдет пятика есть, пятика есть Ну плюс две тысячи от депа или три, не так много Нормально, вот, но когда такие, блин, балансы Типа три это гуд Это гуд тут я врать не буду Так, ээ, я думаю на этом все Ну, авапа у нас уже стоит под вывод, выводить пока не будем Чтобы шансы не всрались А все остальное мы продадим на 8к дропа Это продаем, это продаем, это продаем это продаем это продаем 5 900 в инвентаре и 2900 на балансе давай-ка мы откроем еще дорогие кейсы почему нет сейчас уже есть такая возможность сайт плюса ушел сайт себя показал орион выдал все гуд все круто 1700 рублей блять прекрасно но я думаю что плюс здесь получится достойный мне так по крайней мере кажется адское пламя есть 2000 блять хорошо хорошо орион оставляем адское пламя продадим все-таки слить по, по проще чем адское пламя за такие бабки нави мажор ну я так понимаю это не банк на ножи. Это достаточно интересный кейс. Давай попробуем. Давай попробуем. 1800 остается. Ночной кошмар. 400 рублей. Слушай, может апгрейд сделать? Может реально вот открыть какой-нибудь кейс за 2000 рублей и сделать апгрейд, как вариант? Но вот за 2к, блин, 20 тысяч, мне показал 2000, 10, 5, 7, 400 рублей, но это, опять же, байт на перчатке. я такое открывать, конечно, не хочу. Гладиатор есть, давай гладиатор, можно поделать апгрейды, в целом, почему нет? По апгрейда мы тоже, в принципе, сайты сравниваем, а, кейсы апгрейдили на хоть пиццы, на хоть пиццы, а, на изике делали апгрейд с лоу баланса, ну, изик вообще себя сегодня плохо показал, изик это прям вообще... Кейс батл все-таки показал уровень достаточно неплохой. На мой взгляд. Это все фастом я открою, потому что не думаю, что мне еще что-то будет дропаться отсюда. Тем не менее, все это фастом мы дооткрываем. И по итогу. Можно продать даже все скины. Вот это продать. Вот это продать. Вот это. Блин, я, бы... я атаку хочу вывести. Я хочу вывести пустынную атаку еще. Потому что, ну, и статрековская пустынная атака, она потенциально может подорожать. И из вот этого калаша на балике 1200 мы можем попробовать, по крайней мере, сделать. баланса можно же дополнить? Да. Что-то я уже все, залип. 4000 делаем. Да-да, нет, нет- Чисто на результат пробуем. Ой-ой-ой, давай нож какой-нибудь. Давай какой-нибудь нож. Так, процент высокий, баланса не хватает. Я не понимаю, почему они не поставили сюда ограничитель. Ограничителя нет, и типа можно, ну, случайно перелететь. Тот пор. Блять, как хорошо. Ну все, это годно. По итогу получилось годно, по итогу получилось 12 тысяч. А депо, если считать, мы сделали xx4, если я не ошибаюсь. Все, мы все это выводим. Теперь просто все эти скины мы выводим в инвентарь. Бля, неплохо, неплохо, вообще неплохо, я, я рад, я честно рад. По итогу, пока результат показал ход Пицца, результат показал КБшка, ну и что будет дальше, опять же, остается только догадываться. В целом, блядь, неплохой результат, серьезно, я, я не ожидал, потому что в предыдущей проверке Кейс battle себя, ну, не показал, показал не с самой лучшей стороны, сейчас это прям годно. Короче, вводим скины и подводим итоги по КБшке. Так, вроде бы как все скины пришли, четыре скина я вывел, 4000 Орион, блядь, а сколько он стоит? Стоил на сайте, подожди. У них он стоил 1700. А так он стоит. А, ну 1700 он и стоит. Окей, 1700 берем прайс. Плюс 500 это 300 А, 200, что я улетел. Плюс 5000 нож. Опять же, 2200, да, плюс 5000, 7200, плюс статрек э, АВИК, закаленный в боях. Ну, 7000 будем брать, потому что здесь продажи были за 6800. Короче, Егор сейчас выведет прайс, кейс батл показался, честно скажу, неплохо, даже очень хорошо. Пока что первый плюс на сегодня из трех сайтов есть, и, ну, это прекрасно. Мы сегодня, знаешь, чередуем русский сайт за бугорным По очередности, короче, русский сайт, англоязычный и так далее. Но, опять же, таких сайтов еще в топе не было, я надеюсь, вы за это респектнете. Плюс, депозит э, мы можем депать... с. Ой-ой-ой, как тут депать? Game money есть, найс nice. Введите сумму, опять же, нам нужно 50 Сколько мы нахупиться депали? Депали мы 52 доллара 52 доллара, пополнить Так, это понятно, иконот и тому подобное Асепт Банковская карточка оплатить, подтвердить. Оплачиваем 52 бакса, надеюсь, все пройдет успешно. Бля, хотелось бы проверить за бугорный сайт, но почему-то не удалось произвести платеж. Понял. Я затупил, можно через киви депнуть, это все проще. Надеюсь, все пройдет, потому что, ну, выставилось в долларах, я очень сильно за это переживаю. Но, опять же, платежка почему-то не грузится. Бля, что за проблема? Так, вроде все прогрузилось. Надеюсь, что все будет гуд, честно. Что-то много раз обновил страницу, и баланс может просто не зачислиться. По итогу, 300 опять же больше, чем планировалось, но Окей Возвращаемся в магазин Баланс Надеюсь баланс зачислится Да, 55 долларов на балансе есть Поехали Но опять же Постараюсь найти кейс тайный вообще русский язык у нас здесь стоит Нет, да, вроде стоит Надо найти ковард кейса Сразу чекнуть Поиска тут никакого по названию кейсов нет Так, будем искать ковард кейс Короче 4 кейса Поехали я забыл, кто-то анимация выглядит. Кстати, АВП, боец. И слушай, неплохо. А мы, по-моему, в плюс ушли, да? Или что это? А, мы ушли в ноль. Понял. Мы ушли в ноль. АВП, ой, АВП. Калаш, кстати, вот этот бы глок я вывел. Потому что, ну, мне кажется, он опять же подорожает. Глок пока оставим, все остальное продадим. того на балике 57 долларов. Если продадим за 10 баксов, будет 67. Неплохо. Попробовать еще. Ну, в принципе, мы открыли уже. Ладно, давай еще. Нет, тайная все-таки не хочу. Тайны открыли. Кстати, тут даже партнерка есть. Есть промик, да? Везде обещал. Показывать промики, вывести на баланс. О, кстати, можно еще на баланс вывести. Окей, понял. меня так активных рефералов нет. Короче, есть промик, человек. Не знаю, что он вам даст, нет, но если будет открывать, можете пробовать. Есть бесплатные кейсы. Мы, их, кстати, можем открыть, я их чуть не пропустил. А открыть мы их не. А понятно, все понятно. Это рекламные кейсы по-другому называются. Я все понял. Хорошо, тогда логичный вопрос: что открывать? 50 на 50 я не хочу, я только в ли могу на стримах это сделать. А, блин, есть кейсы каких-то ютуберов? Почему нет? Но это опять же, байтовые кейсы и стоят они 35 долларов, поэтому понятно, почему нет. Бля, а тут большинство кейсов, они байтовые, и я не хочу их открывать, я пытаюсь сейчас найти адекватную сборку. Мы открывали, кстати, поп-коверт, а можно открыть за 8 долларов, какое-то типа топовое, я так понимаю, но опять же, оно стоит 8 баксов, можно попробовать, я не знаю, мы, по-моему, крутили другое, а не его, ну и, наверное, мы это сделали зря, скорее всего. Ну, окей. Давай еще 4 кейса попробуем. Но ну, это топовое. Типа, тут лежат топовые скины. И вроде бы. Найс, 40, 60, 63 доллара есть. Хорошо, 77 на балике, плюс 10 долларов скинами. Бля, прекрасно. Мы заходили на ход пиццы в батле в батле. В батлы, в принципе, тут мы тоже можем в какой-нибудь батл залететь. но, ну, допустим, на 15 долларов. На 17 можно зайти, почему нет? А, мы не успели, я понял. Окей. Хотелось бы куда-нибудь залететь. Тут тоже не успели. Групповая игра. Есть групповая игра на 18 баксов. Давай попробуем. Да блин, я... почему я не могу залететь? Я Просто не успеваю. 3 доллара, неинтересно. 7 долларов. Ну, да, пробуем 7 баксов. Тут вроде бы как сторона на, сторона на сторону. Хорошо, попробуем. Можно мемы, кстати, всякие кидать. Понятно. 2.55 есть. А мы проиграли, да? Да, мы в дуле. Там парень Кайман выиграл. Это явный вин. Или что? А, так мы выиграли. <с> Мне показалось, мы проиграли. Неплохо, неплохо. Немного приумножили деньги. Продать все скины. 83 плюс 10 у нас почти 100 долларов. X2 сделали. Хотелось бы, конечно, больше. Можно еще на 14 залететь? Почему нет? Залетим сразу Залет Надеюсь, что-то из этого все-таки получится. Мне почему-то кажется, что это ютубер. Почему-то мне так кажется. Не будем, конечно, профиля его чекать, но я думаю, что это все-таки ютубер. А тем временем, блин, у нас одинаковая ситуация полностью. Я не знаю. Блять, мы в дуле. Пацану просто нож веб-найс. Ну да, это ютубер. Читаем. 19 долларов есть. Мы можем попробовать залететь сюда. И после этого, я думаю, закончить с батлами, потому что хочется покрутить больше кейсики самому, а не в батлах. Хотя, блять, так, один есть. Пошло бы оно так дальше. Хорошо, пока более или менее идем. 0-2, 0,2, 51. Этот парень ушел в плюс. Так, хор хорошо. Это хорошо. Мы выигрываем. Ребят, мы же выигрываем. Так, хорошо, блядь, все, мы забрали, шестой кейс, я не знаю, что там за кейс будет, но хотелось бы как-нибудь, и в целом да, или нет, а, он выиграл, Этот мужичок выиграл, бля, а, нет, мы забрали, найс, но мы взяли не так много, мы получили всего лишь 16 долларов, это, а, 19 долларов, продать все скины, подожди, а, зашли мы за, сколько, за 13 вроде, или за 17, но ушли вроде бы как в плюс, я все, я туплю. Можно еще сюда залететь. Не хотел больше залетать в батлы, но ладно, еще один и дальше уже идем на кейсы, потому что все-таки сравниваем мы больше кейсы. Баттлы это немного не та тема, и я думаю, получится не объективно. Но здесь как-то мы оба на подсосе. 0.13, 0.13 и графит. Графит было бы круто, но в принципе да, мы ровно тут прошли, и я думаю, что... А почему я выиграл? Друзья, а почему он выиграл? Окей, понял, все очень сложно 21 доллар Я не хотел, но байтит эта тема Но да, дроп, вот честно скажу, вроде бы как неплохо Выдает, посмотреть просто Блять, кому-то калаш выпал Посмотреть, что у нас было 100 долларов на балансе Да, нужно было выводить, но как-то я затупил 10 баксов я только оставил Возможно, зря я начал залетать в батли И, возможно, вы будете меня осуждать Но я этого хотел Но я этого хотел Здесь мы, кстати, полностью и целиком проиграли Это кейс АК 50 на 50 был Да, парень забрал 29 долларов 30 долларов на балансе, короче, все, полетели по кейсам Давай вообще, блин, может рискнуть или, или что? Или не надо, не, наверное, не надо Есть байт на ножи, на наклейки, я предлагаю это открыть Почему нет? Очень много денег я слил именно на... холост холостикера Очень много денег я слил на батлы И меня, мне прямо это напрягает Наверное, вообще не объективно с этим сайтом получилось Но, ладно Получилось, как получилось. Главное, чтобы вы не стали говорить, что, и человек, проверка какая-то не такая. Мне будет очень обидно в таком случае. Redline, кстати, за 9 долларов. Слушай, я предлагаю хотя бы что-то забрать, но, опять же, можно, можно вообще все продать в целом. Sell or skins, or, or, all skins. По итогу смотри, у нас 21 бакс, мы можем сейчас заулынить где-нибудь, или по 10 кейсов, по 10 долларов какой-то кейс открыть. Но, бля, вот я жалею, надо было выводить скины. Заигрался, честно, заигрался. Есть АК-47 кейс. Мы можем открыть, я думаю, 4 кейса. Да, мы можем... Крутнуть четыре кейса и выбить, ну, в целом, 8 долларов. Но батлы неплохо, вот честно. Батлы вроде бы как неплохо. Кейсы нам дали буст почти x2 от депа, то есть это шесть тысяч рублей где-то. Но... Я не знаю, как посчитать, но давай, окей, этому сайту зачислим 3000, потому что все-таки, ну, он нас окупил, и мы даже давай 4000 зачислим, ну, типа, я вывел 4К, потому как сайт окуп все-таки дал, и норм. А можно только балансом, можно, да, использовать весь баланс э, и сделать x2 скин. Я не знаю, как тут работают апгрейды, что это все полетело. Фейлд. Прекрасно. Я с этому сайту ничего записывать не буду Есть батл рояли, блин, почему я не, заш не зашел в батл рояли? Ладно, в общем, дат дроп по итогу вывода никакого нету, обидно очень обидно, надо было выводить скины Короче, переходим к следующему сайту Ну что, ребят, следующий сайт, это топ-скин Ну и, честности ради, везде, где есть промик, я его показываю Здесь тоже промик на 40% процентов пополнению, OG и 4 эрки Также пополняю все, как, в принципе, и везде Сумма 3000, вот удобно на, на русских сайтах, что здесь все в рублях И не приходится пересчитывать в водоларчиках мне на секунду показалось, что 30к залило. <laughs> Уже такой, чего? Ладно, возвращаемся на сайт. 3к на балике, без промиков, кстати, почему-то, кстати, 150 рублей упало, я так понимаю, бонусом, но без промиков все ввожу, чтобы было все-таки, чтобы проверка была честная, бля, единственный минус, что на топ-скине тайная, короче, стоит почти 2000 рублей, ну, с тем учетом, что у нас балика не так много, ладно, один кейс откроем, ибо, опять же, мы везде открывали тайные кейсы, ну, блин, это дорого, честно, ну, кейсы очень дорого стоят, и, я не знаю, МК... Бля, BloodSport Ну вот, минус, типа, кейс стоит реально дорого На балансе 1600 рублей Топ-скин сделайте, пожалуйста Тайный кейс реально подешевле, но он очень дорогой Так, ну мы сейчас пойдем по... А, по бесплатным кейсам, я забыл Тут же вообще бесплатный кейс есть Я, Ой, найс! Nice! Вот это хорошо, бля, ладно Годно нас окупили за тайный кейс Бля, окей, причем этот кейс Он от 500 рублей, бля, кайф Хорошо, вообще прям неожиданно И даже как настроение поднялось Я немного в тильт ушел после тайного, ладно Годно, годно, первый слотный кейс 3К, бля это хорошо, это, это прям сок Так, второй бесплатный кейс Бабочка, бля, было бы круто Если бы выпала бабочка, ладно Зов джунгли это все понятно, все, кейсы мы Открывать больше не можем, я вот не помню От скольки у них третий кейсик А он, да, он 3К нормально Сейчас бы еще ножик он бля Вообще <laughs> было бы классно, ладно, в целом На балансе 4800, пока что плюс 1800 Но не такой огромный плюс Хотелось бы увидеть что-то Поинтереснее, а, все, один кейс Можно открыть, окей, по итогу а по итогу, бля, я не понимаю Нафига я пополнял, когда у меня тут скины лежали Можно было, блядь, их продать, ладно Это, честно говоря, мой косяк Мог бабки не, не, не всирать Ладно, окей, у нас сегодня все в рамках 3К рублей Кстати, еще раз вам скажу Огромное спасибо, что писали сайту Реально, блин, мы подписчики, как я и попросил Написали на топ скин, там было очень-очень много Сообщений, добавили мой кейс Еще раз просьба, ребят, напишите на все сайты, которые вы знаете Чтобы кейс человек-человек добавили Причем тут ссылка на соцсети Я реально вам благодарен, хотелось бы это увидеть на всех сайтах. Было бы очень приятно Потому что пока что Это есть только на топ-скине Но это кайф Это реально кайф Вам, ребят, огромное спасибо Ладно, эксклюзивный кейс Давай также 4 штуки В целом А, бля, тут карточками Карточками не интересно, Я даже не хочу карточками открывать Это карточками Это дело такое Это еще времена кс-карда, бля Я понимаю, что огненный змей сейчас Да, 10 огненных змеев за раз выпало Это все понятно 3200 Бля, ну... Ну-ну-ну-ну-ну-ну... ну мк опустошитель в целом 500 рублей. Я думал 5000, бля, ладно. МК-опустошитель может в теории, кстати быть дорогая. Можно еще одну попытку и Кровый Тигр выберем. Найс, 700 рублей. В целом, в целом, э, у нас остается что? У нас остается... Вот так, у нас остается вот так, ну и 2 рубля, ладно, 4400. Можно, в принципе, блять, ну вот манит этот кейс за 2000, где он, вот, тайный, можно еще его открыть. Потому что, ну, блять, кейс дорогой, а может реально что выпадет. Вот это вот 2000 дорого, да, но с другой стороны, а может что выпадет. А если, блядь, ничего? Бля, ну как же это было близко? Ну, 500 рублей. 3200, плюс 200 рублей пока что. Слушай, ну, блин. Я знаю, куда я пойду, блядь. Ой, ладно, 10 человек кейсов <смех> Да как же это классно Кстати, в ролике мы с него купились Я водичку из параллельно сижу, хлебаю Так, перчи, понятно Найс, кстати, блять 14к Блять, хорошо Охуенно Слушай, ну, все, вывод готов Плюс... Косарь остается, Бля, 14К есть, это все, это сразу вывод, блять, еще и 2000, хорошо. Все, ну это, ну это сок, блять, ну вот ну реально. Фух, очень крутое открытие. Сейчас вы, вы по итогу в конце увидите банк, когда мы на топ-кейсе дооткрываем. -то Бля, ну это сочно. Топ-кейс реально меня удивил, топ-кейс. Фух, блять, топ-скин. Давай еще апгрейд долбанём. Бля, нафига я закидывал тут жаль скины, ладно. Охуи. Попробуем 4000 из этого сделать. 4000. Не знаю, что получится? 54 погнали. Бля, ну 14К годно, если еще... Ну, бля... Ладно, 14к есть, мы забираем Слушай, ну, открытие сегодня получается Крутое, если бы я еще э, С дат-дропа вывел, там тоже на 100 баксов было Бля, ну вот, ну, кто меня тянул дальше в эти батлы? Я сейчас, ладно, у меня сейчас Все год по итогу с 30кд а Сейчас посмотрим, сколько всего было Но, я не составляю топы, но По стоимости дропа топскин первое, кб второе Ну и там уже дальше сайтики Снизу висят, но этот топ сайтов Бля, он самый крутой, реально Я вообще думал, что они еще дороже будут стоить, потому Потому что, ну, камон, это кровавая паутина перчи, блядь. Короче, интересная цена в стиме, сейчас чекнем. Короче, перчи я принял 19 тысяч рублей. Ну, продавались они за 20 крайний раз, тем более, блядь. Короче, по итогу деп, ну, не деп, а, в общем, на этот ролик потрачено где-то 24, 20, 24к, плюс-минус. Что мы уже имеем? Начинаем мы, по-моему, да, вот с этого калаша 1300 Плюс 1300 это 2600. Плюс 4600. Плюс 400 рублей 30 тысяч. Плюс здесь 35 500 Плюс здесь 43 тысячи... А, 44 тысячи 400 рублей. Ну и плюс перчи 20-ку, да? 20-ка была продажа. 60, 63, 64к. Ну вы это все видите на экране. Егор считает точнее, чем я. Короче, 60к деп в районе 20-ки. X3, блядь, есть. Ну ладно, X3. Короче, ну все good. И это еще не все. Это еще не все. Все деньги у человека еще не потрачены. Идем дальше. Блядь, это охуенный ролик. Давай, переход пиздатый нужен. Ну и, как я уже говорил, у нас чередуется русский и англоязычный сайт. Я стараюсь это делать. Но сегодня прям топ такой международный, если можно так выразиться. Бля, кайф. Я не знаю, есть ли здесь ревка, чтобы ее показать, но она у меня тут, по крайней мере, была. Меню, вот. Партнер, партнер. Короче, промокод человек. Я тут уже заработал, ну, давно очень снимал этот сайт. Вот, промокод человек. Сейчас забрать ничего не можем, да и ничего нет. Мне 70 центов на балансе. Не написано, что вы получите. А, вот, реферал-бонус. У меня, короче, вот такой левел, вы получите 45 центов и 10% на пополнение. Короче, промик человек плюс 45 центов забирайте. Ссылок, повторюсь, не будет, это топ, не рекламный абсолютно. Ну, то есть ссылок нет, показываю ревки везде, ну, если кто захочет забрать халяву. Тем временем нажимаем рефил, пополняем также 52 доллара. Нам нужна виза, не знаю, какую платежку выбрать. Ладно, попробуем вот эту. Если что, потом уже можно будет свапнуть. Бля, что это? О, это, по-моему, не то. Это не то. А если мы выберем другую платежку? Если вот такую выберем, например, 52 доллара. Опять же, плюс бонус, как и везде на забугорных сайтах. Да, вот такая платежка уже поинтереснее. А, ну, блядь, здесь опять же карт. -су -су -су -су -су -су. Ладно, будем пробовать. Я не знаю, как через эту платежку что-то оплатить. Ой-ой-ой. Так, но Visa Secure вылезла, значит. Понятно, нужно другую платежку выбирать. Короче, ребят, вылезла проблема, я на кейс абсолютно никак не могу залить деньги. Я еще раз сейчас попробую, хотелось бы, конечно, все-таки проверочку сделать. Я еще раз попытаюсь, только что проверил через другой способ, ну, через вот этот уже проверил, еще через другой, если не получится, то будет очень плохо. Потому что по итогу, ну, блин, кейс мы не проверим. Еще раз пробую, хотя вроде и код, и все, ну, я ввожу верное. Не знаю, почему я не могу оплатить, Visa Secure просто не дает, транзакция отменена. Ну, короче, я не могу, блин, я никак не могу оплатить, ну, пополнить счет, вообще никак. Короче, ребят, хотелось найти кейс, не получилось, мы перешли на кейс Я этот сайт не любил э, вообще ни разу, и крайний раз я здесь открывал до обновления сайта полностью. Сейчас сайт полностью, целиком обновился. Посмотрим, как он работает, реально, я 300 лет и 3 года здесь не открывал. Сумма пополнения 3000, 300 рублей, это все круто, без промиков, без всего. Реально, я так давно не открывал на этом сайте. Так, ну здесь все good, здесь операция проходит. С Хелкейсом была какая-то проблема, к сожалению, не получилось его добавить в топ. Ладненько. Так, опять же, все пополняю при вас, чтобы никаких вопросов по этому ролику вообще не возникло. Вернуться на сайт. Очень интересная платежка, <с, с которой деньги не приходят. Классно. Ладно, ждем. Ну, здесь как бы бывает все отлично, различия во времени. Короче, чем мы начинаем? Начинаем мы оверди Ух ты, кейс, 9к, прикольно. Начинаем мы с тайного кейса. Ну, вот по поводу кейса с Фурьела, сказать честно, у них... Кстати, бесплатки есть. У них были прикольные режимы, а я этом помню... Так, спасибо. Я там помню, типа, Кракен какой-то режим и так далее. Вот у них было очень много крутых режимов. Если бы еще были нормальные шансы, сайт был бы очень крутой. По режимам они свое время опередили всех. Ну, и тогда это был реально прорыв. Мне очень нравилось. Но единственное, ну, ничего не дропалось. То есть тут, откровенно говоря, вообще ничего не выпадало. Ладно. Нам выпадает какая-то непонятная история. Хорошо. Я не знаю, сколько мы так кейсов сможем открыть. Это от 1000. Давай фастом. Ну, потому что 28 рублей не хочется долго ждать. Хочется получить их прямо здесь и сейчас. Четвертый кейс. Так... Мы получили 92. Он от трехка, Ну и все, нам больше ничего не доступно. 3 -400 можем, в принципе, открыть. Нам нужно, собственно, найти тайный кейс, если он тут есть. Да, вот, тайны есть, и цена тут приемлемая. Круто. Круто, круто, круто. Но тут какой-то Engrimop, а что-то вообще дропается. Вроде скины. Что такое Engrimop? Я не понимаю. Это, типа кейс такой. Они еще сюда напихали каких-то других историй, А-ля ключи и так далее. Интересно, честно скажу, интересно. Но ну, наполнение разное. А, нет, наполнение одинаковое. Ладно, поехали. Давай. Кейс сформировал. Удивить человека? Очень давно мы с друг с другом знакомы. Ну, кстати, неплохо. Ну вот не соврать, мы ушли в минус. Ладно, давай еще три кейса откроем. Может быть, все-таки прокрутка достаточно необычная. Я не понимаю, наклейки пролетают. Блин, ну, 3К. В целом, в целом в ноль ушли. Ладно, в целом в ноль. Я сегодня максимально объективен. Есть кейсы IKEA за 850. Что тут лежит? Топ скины, содержание... А, тип топ-дроп, я понял, содержание кейса. Скинов много, давай попробуем два кейса. Ну, даже два много, давай попробуем один кейс долбануть. Демо-открытие даже, кстати, есть. Так, стоп, это неплохо. Это неплохо, это 213, это очень плохо Давай еще один откроем Кейс за 800 рублей, что-то Человеда понесло Блин, вот Дигл, Дигл, Дигл, Дигл это гуд Дигл это гуд, он стоит 500 рублей Мы ни разу кейс не окупили, я с этого кейса, пожалуй, ливаю Так, это кейсы, я не понимаю, что это такое Ладно, кого это кейсы? Юникло есть кейсы, тут не падает одежда Окей Давай 5 кейсов долбанем Опять же, может быть, тайное что-нибудь И... Кстати, тайное выпало Тайная, тайная выпала аж два раза, неплохо, 1600. И мы ушли, ну ладно, в ноль округлим. Есть еще темная магия, так понимаю, это ограниченная серия. Давай пробуем также два кейса долбануть. Даже не посмотрел, что тут лежит. Но калашек. Калашек-то плохо, МК -ка тоже не очень хорошо, 1200. По итогу мы дошли да, в небольшой плюс. Нормально. Кейс зла. Давай-ка попробуем. Давай-ка попробуем три кейса. Ну, мы, естественно, после тайного, да, как и водится, идем по сборочкам, чтобы посмотреть, какие у сайта, собственно, сборочки. 1300 получили, 1900 потратили. Попробуем еще раз, может быть, все-таки что-то нам... О, так, глок хорошо, Калашек тоже неплохо, и это 1100 рублей. Ладно. Максимально объективно проверяем, продаем. Есть, кстати, обязательная вакцина Кейс, и это что-то, по-моему, прикольное Собери 5 вакцин из соответствующих кейсов И сможешь противокосноваться бесплатно Но будь осторожен, возможны побочные эффекты Независимо от 0 Слушай, что-то прикольное, что-то прикольное Я, блин, дорогой кейс не хочу открывать Ладно, вот, 228 рублей Три раза давай долбанем Может выпасть вакцина Окей, понял Что-то интересное, что тут можно выбить Можно выбить АВП, было бы Дигл с аугом за 900 рублей В целом окупились Слушай я хочу все-таки вот этот Где он? Вот, самый дорогой кейс Перчатка вакцинации что это такое? Ой, прикольно Какая-то интересная анимашка Так, и... Авапа, кстати, гуд Что это такое? Ты обласел волосы жалко, но лысые круче В следующем контракте Диапазон дропа дороже И на 3К дроп выпал Так, понятно Давай тогда сделаем контракт Посмотрим, как это все работает Ну, допустим, вот, 130 рублей 10 эти? IT... А, нет, это дорого Ладно, вот так Откроем, сделаем контракт Там что-то дорогое может дропнуться МК Сарекс неплохо Five к сожалению, пролетел, ладно, 400 рублей, мы, мы в небольшой минус ушли, контракт, так, все это дело мы делаем вот так, сделаем ветеран, прикольная, кстати, система, блин, очень интересная система, получите предмет до 2400, давай, давай сделаем x5, а можно вообще, интересно, ничего не получить, как в апгрейде, так, но в целом, в целом такое, а что по балансу, подожди, у нас 3000, инвентарь пуст, а, мы все продали, все, я понял Лучший контракт, лучший апгрейд, лучший скин Но сейчас мы от депа в любом случае в плюсе, ну не соврать 300 рублей есть какой-то кейс, он байтовый Ну давай на все деньги откроем, гулять так гулять А может быть что-то крутое выпадет Хотя я вакцинацию вот эту хотел открыть Ой, бля А это, по-моему, не очень хорошо Это 2700 Давай-ка мы две вакцинации откроем. Мне понравился у нас очень кейс. Ну, естественно, он нас накупил, поэтому и понравился. Можно какие-то эффекты выявить? Хочется какой-то крутой эффект. А есть эффект плюс миллион денег на баланс? Ой, что-то красное пролетело, блин! Ладно, что это? 15% к следующему пополнению. И 200 рублей, дропа. Неплохо. Короче, кейс байтовый, но ничего не дропается. А есть что-то еще интересное и необычное. Сакура кейс есть. Давай попробуем. 800. Три открытия. Надо что-то будет хотя бы забрать. Можно еще апгрейд попробовать сделать. М-ка. Блин, неплохо. Вот это 5-7 хороший. 700 есть. Слушай, давай пробуем заапгрейдить. Давай попробуем заапгрейдить, а можно исключительно балансом. Если скина нет, видимо, балансом нельзя. Ладно, давай сделаем вот так. Ой, демо открытия не хочу. Не надо мне демо открытия. Охерон, неплохо, кстати. Попробовать снова Блин, да стоп, не хочу больше пробовать снова Так, кейс фурил Нам надо фаст открытия, нам нужно открыть кейс быстренько 50 рублей, давай-ка мы апгрейд сделаем в самом деле. На сумму, использовать баланс Так, подожди Поиска есть по цене? Именно выбор, под, выбор По цене или нет? Нам нужен выбор по цене Ол, Блядь, почему нет выбора по цене? Слушай, ну жалко, что нет выбора по цене Потому что я хочу Добавить балансом, быстро апгрейд Сбросить нет выбора по цене, это неудобно, это вообще неудобно, бля, ребят, кейс форил, неудобно. Окей, 700 рублей остается, попробуем еще раз кейс зла открыть. У них, кстати, здесь есть э, скидки и новинки, вакцинация, наши сборки... Так, Рики Морти, фармкейсы бесплатно. Бесплатные мы открыли. Фармкейсы мне неинтересно. Рики Морти, кстати. А можно попробовать? МБЧ выпадет. Поехали. Топ-дроп, вроде бы, блять, фастом открыли случайно. Попробуем апгрейд сделать. 165 получше предмет. 70%. Посмотрим, как работают апгрейды. На самом деле интересно. Никак, апгрейд не работает, мы все проиграли. В общем, на балике осталось 50 рублей. Как это продать, интересно. Продать. 100 рублей на балансе. Что будем делать? 137. Пожалуй, фастом откроем. Если ничего не выпадет, то ну уже смысла никакого, я думаю, нету дальше что-то делать. 38 рублей. Все понятно. Короче, ну, кейс фурел открыли, выпало что-то, можно было вапу вывести и купить деп. Ну, ладно, главное, полностью проверили. Переходим к следующему сайту. My CSGO. Кстати, есть рефералы, также, блин, система, как на Изике. Войти через Тим, посмотрим, что они могут дать. Тоже очень интересно, я сто лет сюда не заходил. А есть как-то промик или нет? Создать, давай создадим. Человек создать. Понятно, человек, человек, офф. Человедово сделаем, создать. Промокод создан. Короче, тоже пробуйте забирать, им MB что даст. Не знаю, может какая-то халява будет. Мой бонус 5% пополнили на, но я так понимаю, это промик депо какой-то. Можно ли с этого халява получить, не знаю. Ну вот промик депо, ребят, если что, есть. 30% можете спокойно забрать. Так, MyCSGO. тут вроде бы как они full рандом сделали, троном можно пополнить. Нам интересно, киви также без промиков 3000 рублей. Я принимаю условия, пополнить баланс 3К оплатить, подтвердить Потихоньку заканчиваются деньги на балансе Продолжить, 3000 пополнили Но опять же, еще не пополнили, но в процессе Так, 3К есть, ну поехали Единственное, что меня уже начало напрягать, это то, что тайные кейсы здесь, блядь, ну опять дорогие Ну, ладно, будем пробовать, тем не менее, почему нет? Открыть это вот, чё-чё открытие алдовое, блядь Кстати, они, да, добавили шансы, пропа Fire, система честности, вся история Прикольно-прикольно, но это, наверное, больше для Забугра, потому что в России, насколько я знаю, это, ну, мало кому надо И, видимо, все. мои CSGO, сейчас весь баланс, однако, улетит на нет Хотя к вам Маринка, блядь, азимов лучше бы Квамаринка. в целом неплохо, но ну, кейс сам по себе дорогой и опять же мы не окупили, может быть, ну, блядь, какой-нибудь драгонлор, 0,001% было бы прям годно, МК, так, поток, бля, статрековская я знаю, что стоит очень много денег, хорошо, 3700, это прямо хорошо, ладно, 4200 плюс 1200, пока ничего такого Одного нет. Но вот я не знаю, после того, как они добавили систему честности, я не открывал. До этого сайт мне лично не выдавал. Сейчас, вроде бы как, не знаю, начало падать, потому что есть система честности или. Ну, честно, я не знаю. Тут ничего не буду говорить, это не предвзятый топ. К MakeSGO он не особо никогда не дропал. Если сегодня здесь окупимся, это будет просто большое для меня удивление. Кейсы есть дорогие. Вот плюс, что есть дорогие кейсы. Короче, ладно, попробуем по-дешевым пока пройтись. Но. Балик небольшой бустанулся. Как пойдет дальше, конечно, вопрос. Неплохо. Дигл, он окупает кейс, если я не ошибаюсь. Пятихат, да, кейс окупился. Давай еще попробуем. Есть, может, смысл, пойти, смысл пройти по дорогим кейсам? Как вариант. Я думал, честно, долетит до обмоток. Это был бы самый, блядь, охуенный open case в моей жизни. Ну, именно топ сайтов, потому что так еще ничего не выдавало. Ладно, еще один кейс. Попробуем пройтись по дорогим. Это, конечно, будет полный слив денег, но попробуем. Во всяком случае, почему нет В любом случае, этот видос окупился И это, наверное, самый сок Потому что таких топов, ну, еще не было На моей памяти Бля, мой любимый Сквидворд Кейс, который редко когда Выдавал, ну... Но почему нет? Я не знаю, почему, но я всегда, когда сделал топы, даже можно предыдущий ролик посмотреть, я всегда крутил вот этот Сквидвард кейс, который выдает бесконечно азарты, но, тем не менее... Почему нет? Кейс, блядь, с, ну, с неплохим наполнением, скажу честно. 1400 остается, а, блядь, я не знаю, что будет. Но 60 тысяч в инвентаре, и как бы мне этого хватит. Императрица, нормально. Так. Я думал он стоит 5000 тысяч, это, это просто, ну это самый охуенный опенкейс, реально у нас сейчас в инвентаре будет 100 тысяч, потратили 20, блять подождите серьезно, блядь. Ну, вот это охуенно, честно скажу. Это прям пиздато. Крайний раз, чтобы вы понимали, ну, вот как раз, вот эти вот дропы, это и была проверка сайта. Не выпало нихуя. Тут начало дропаться. Неужто сайт изменился, блядь? Ну, слушай, вкусно. Вкусно. Остается 1400 рублей. Бля, я не знаю, Илон Маск. Раньше также Илон Маска долбили. Ну, на Squidward уже просто не хватает. Давай Илон Маск пизданем. Короче, сейчас будем считать, что по итогу получилось, но на этом топ не закончился. У нас еще есть не ошибаюсь, один сайт впереди Аквамаринка, ну это, блять тысячи рублей Хуйня, короче, 500 на балике остается По итогу у нас 17 тысяч Ну, можно апгрейд, да, везде делали Апгрейды под конец, блять, все, кайф Вот реально, этот топ Можно назвать по праву самым Классным, во-первых, здесь были Не только русские, но и забугорные сайты ей, человек еще купился, вы не представляете Насколько это приятно после всех Топов, ну, было два ролика, да, но они постоянно Были минусовые, блять, Здесь начало падать а как нажать? А, вот апгрейд. Ну, короче, я счастлив. Реально, блядь, счастлив. Сайты и забугорные, и русские сегодня выдавали. По итогу, блядь, по итогу, ну вот сейчас будем смотреть. Вы опять же в конце этого сайта тоже увидите, сколько будет банк, но он уже охуенный. Короче, запрашиваем скины. Вы хотите, вы... Блядь, да что это, я хочу Пищаль. Ладно, что вы видим? Что вы видите? Блять, такие скины классные. Слушай, можно ножи, ножи это дефолт рентген. Я не хочу выводить его потом хер продаж. Перчатки. Опять же, ох ты, штык нож кровавая паутина. Давай-ка выберем его, забрать. Да. Уточняем статус покупки, забрать. Да, можно же за раз несколько этим. А, да, good. Короче, 300 рублей. Произошла ошибка, блять чего? А, все, на. Главное самый дорогой нож вывелся. Произошла ошибка, блять. А что за? Окей, если мы что-то сейчас крафтим, почему у нас не выдется скин? 600. Стоимость. Так. Использовать баланс. Апгрейд. 600 рублей еще закручены Я не знаю, наверное, он мне нужен, но зайдет, будет. Окей. Ладно, мы в принципе с трех к и так забрали неплохо. Хотите вывести Да. Блять, а что за трабла? Ну, я не хочу его продавать. Почему я не могу вывести айтем, блять? Произошла ошибка. Что за мем? Короче, эта история, ну, она просто не выводится, но я не могу ее никак вывести. Вы видим после ролика, я не знаю, с КБшкой у меня на предыдущем топе была такая же проблема, что, ну, блядь, ну не могу я забрать почему-то скин, есть какая-то ошибка, и я не могу. Может потом он опять же предложит замену, на Изике такое бывает, что, блядь, предлагает замену. Но, в любом случае, есть уже ножик. Забираем нож. Так, ребята, не знаю, на я паузу поставил. В общем, калаш почему-то и до сих пор не выводится, Ну, я вам показываю все как есть. По итогу, ну, вы сейчас увидите общий банк, но, блядь... Общий банк больше 70 тысяч Потрачен на этот ролик, ну, примерно 24к где-то, плюс-минус 23-24 тысячи это еще не все, еще будет один сайт впереди. Но насыпал нам нихуёво Конечно, два вот этих дропа вообще уже, блядь, краски полные внесли в, в концове. Ну и КБ неплохо насыпал. Врать не буду, еще из за бугровы хоть на сумму депа. В целом, скинов на. Бля, просто охуенно. Это реально самый. Я очень много матов будет. Я прошу прощения, это самый пиздатый топ по сайтам, который был на моем канале. Блять, я никогда в такой плюс не уходил. И та, настолько это все приятно. Короче, общий банк сейчас видите. Топы никакие делать не буду. ибо это будет необъективно, сами в комментариях составьте. Мы переходим к следующему сайту, я, блять счастлив. Ребят, и последний сайт на сегодня, это SomaCase. Это сайт по типу PandaSkins, но другой. На панде мы открывали, на SomaCase нет, но заодно и проверим. Пополнить, TV 3000 пополняем, как обычно, без промиков. Бля, какие неудобные тут платежки. Еще и 200 рублей комиссия. Последний на сегодня платеж, и ролик на этом можно будет закрывать. Ну что, ребят, 3000, залетело, Поехали открывать кейсы. Так, начнем с фри-кейсов. Есть ли тут они? Реально без депозита. Так, промокейс, мы без промиков. Короче, тогда начинаем с тайных кейсов в коверт. Сразу выбираем, так, сколько у нас хватит? 5 штук? Да, на 10 не хватит. Да, 5 штук. Поехали. Ой, я не знаю, прогрузов, кстати, даже нет. Не знаю, что с этого выпадет. Первый раз на самокейс открываю, но для топа нормально. Я сегодня хотел добавить очень много сайтов, которые мы... Во внимание не брали. Очень много уже хорошего дропа насыпает. Фейт, фейт, фейт, фейт. Бля, что это такое? 2 300. Хорошо, хорошо. Давай еще попробуем 4 тайных кейса. Но если так дальше пойдет, это будет прямо самый низ из, из, из топа всех сайтов, потому что... Ну, чё-то как-то прям не очень. До драгоноров хотелось бы. Тут их как раз два, но, видимо, не сегодня. Видимо, не судьба Драгонлоры выбить, бля. Ну, это чё-то вообще прям ужас какой-то. 2 четыреста есть. Есть Сома-кейс, я так понимаю, он типа именной кейс сайта. Я даже не посмотрел, что тут лежит, но попробуем. Сразу два кейса, градиенты пролетают, медузы пролетают. Было бы круто, если бы что-то по типу такого выпало. Ну, вот Вилд Лотос или Посейдон. Конечно же, байтовая прокруточка, ничего не долетает, я понял шу гараж, но он дешевый, и Империор тоже Два дешевых скина 1800, мы еще ни разу не окупились Открывали несколько тайных, не окупили Сейчас Сома Кейс открываем, пока ни одного Окупа Но что-то как-то прям совсем очень не очень Гидропоника пролетит, лотосы пролетят А вот, вот это вот наши скины, но кстати, блин, они не дешевые вроде бы они вроде бы нифига не дешевы, они стоят, да, мы, кстати... А, нет, ладно, показалось, соринка в глаз попала, мне показалось, мы окупили кейс. Но они тут-то было, кейс-то мы вообще далеко не купили, на балансе уже 115 рублей для нас готово. И сейчас нам выпадает, вот неплохо, кстати, огненный змей, он докатится... Бля, очень байтовая прокрутка, <смех> вообще очень байтовая, она так резко останавливается. Но, тем не менее, один кейс, вот этот я хочу добить, а все-таки выдаст он что-то или нет. Вулканчик, любого качества было бы круто, я бы забрал, честно. Вулканчик было бы, но Раш, Роут Раш, вот он наш скин, вот он наш, собственно, скин. Легионов Анубис пролетает, да, Раш Косарь может стоить скин, но он стоит а, 1000 рублей, да, неплохо, мы окупились на рубль, здорово. Мне прям рад. Но, блин, нужен какой-то нормальный дроп. То, что выпадает сейчас, дропом называется язык не поворачивается, баскилл выпадет. Ну, вулканчик можно было бы. Ну, блин, вулканчик уже можно. Ну, чё? Ну, блин, ну, самокейс, чё за дела? Че это? Как это? 930 рублей, блядь. Я добью этот самокейс. Ну, нихуя, и ровным счетом не падает. Есть, конечно, премиум, я так понимаю, так как и на панде типа два скина выпадают. но ну, толку может быть есть, но у нас баланс 3000, поэтому посейдон. Вот сейчас, да, перекатилось, а обычно не перекатывается, конечно. Я уже на секундочку подумал, что, блять, посейдон выпадет, и это будет просто бомбезный видос. Примимка здесь стоит. Блин, давай купим. Давай купим. Просто по два скина можно получить. Это нужно было сначала опенкейса делать. Нет, тема очень крутая. Ну, окей, будем пробовать. Джекпот с есть. Понятно, блядь, что это за джекпот, я не знаю. Можно, кстати, попробовать. Мне Просто интересно, что это такое. Ну, вот, допустим, хай. Он стоит 500 рублей. Что это? Ну, это 50 на 50 своеобразный, или я ошибаюсь? Или я не человек? Скорее всего, сейчас Ширп выпадет, если... Да, выпал Ширп. Ну, Fire элемент было бы получше. Ну, блин, злобный даймы, он убитый. Вообще в нулину просто. Я не думаю, что он каких-то денег стоит. Да, он стоит 254 рубля, а кейс 500 рублей. Но джекпот это наш. Прикольные какие-то кейсы. Что есть еще из интересного? Кейс за 1600 мы не откроем. Можем открыть в принципе кейс за 800 рублей. Тут тоже байтовая сборка, драгон и вся история. Ну, хотя бы даже кусок искусства забрать мы по факту сегодня ни разу не купились на сома кейсе. Результат пока очень и очень плохой. Ну, сравнимо с изи дропом. блядь, ну, она 500 или 400 рублей будет стоить. Даже Косарь, слушай, ну неплохо. Фастиком докрутим, потому что ну Soma кейс меня честно разочаровал. Абсолютно не выпадает ничего. Премиум кейсы, кстати, есть. Окей, а okay, а есть бонусы. Есть ли бонусные кейсы здесь? Повысить, пройти, классик, контракты, розыгрыша скиндайс. Так, больше скинов за поинты. вот они, бонусные кейсы. У нас, в принципе, есть возможность даже какие-то кейсики вскрыть. Техно Технокейсы, давай тоже фастом докрутим. Нужно уже добить поинты и добить баланс. Потому как, ну, ничего не падает. Здесь не нужно быть Гарри Гудини, чтобы это увидеть. Ну, реально, ничего не выпадает. Здесь я вас не обманываю. Ничего ровным счетом не дропается. Вот реально повторяется судьба Изика. Но, опять же, есть шансы все-таки на бонус кейс, большие сомнения, что что-то дропнется, но ну, тем не менее будем пробовать. Гидропоника, блин, гидропоника было бы круто, ну хоть что-то забрать, но ну, что это такое, кому-то ножи дропаются. 200 или 30 рублей он стоит, 800, бля, я удивлен, ладно, фастом долбанем, МК, еще 1000 рублей, ну слушай, ну, блять, ну оно не окупает, но ну, откровенно, ну типа косарь, да, выдает, ну хорошо, 700 выдает, все, денег больше, собственно, и нету. Очень много, кстати, бонусных вот этих поинтов нафармили. Интересно, что в конце с них получится выбить. Блять, закройся. 820 на балике. Блять, как уже выйти-то из этого баланса? Как выйти с этого сайта? Ну, он не выдает. Ну, вот 200 типа. Ну, окупов-то, блять, нет. Ну, такая себе история. Честно, админы, пересмотрите шансы. Очень все хуево падает. 200 рублей есть что-то. Открыть быстро. 370 закалка, блять, ну там же где-то должны стоять шансы, но я же должен, блядь, рано или поздно окупиться 270 рублей, блять, сегодня даже мой CSGO выдал, который мне никогда в жизни не выдавал Че же здесь это за хуйня, ну, блять, хоть что-нибудь Ладно, бонусных поинтов у нас уже больше 5000, а денег у нас... Кстати, есть апгрейды? Можно апгрейды проверить 215 рублей, короче, что мы сейчас делаем? Вскрываем и идем на мин, они, по-моему, тут есть Так, минер, 10 мин, начать, пам-пам-пам-пам-пам, мина Круто, вообще отлично. Но ну, что предлагаю сделать? Предлагаю все-таки зайти в бонусные кейсы. 5-600 у нас есть. Гвардиан кейс. Блядь, смотри, сейчас выпадет вояж. Чекайте. Либо вояж, либо вот эта вот история. Но я думаю, что вояж выпадет со процентной вероятностью. Нож нам явно не дропнется. Было бы, конечно, приятно. Но, скорее всего, это будет вояж. Ну, или эмк. Тоже неплохо. Да, почему нет? Слушай, а может он, блядь, очень байтовая прокрутка? Вот прокрутка, пиздец, какая байтовая. Эмка по итогу стоит 600 рублей. Мы ее можем продать, а мы можем ее в минах заюзать? Вот как просто мне интересно. А, мы не можем ее в мины засунуть. Скупка, давай заберем. Укажите ссылку на обмен. Давай хоть что-нибудь заберем, пусть это будет даже МК. По а вам, ссылку, ссыл, ссылку. ссылку вставил. Эксклюзивное предложение. Понятно, обмен приходит до 30 минут. Понял, забрать. Запрос обрабатывается, ждем МКУ. И, в принципе, ролик на это можно... Закончить. 3000 пополнено, 24 получено, это вранье, мы получили по факту 0. Надеюсь, что эмочка в ближайшем будущем, завтра или через неделю придет. Но ну, окей, будем, будем ждать, примем трейд. На самом деле даже не хочется уже эту эмку дожидать, и хочется подвести все-таки результаты, потому что ролик записывается очень долго, вы видите это все по хронометражу, сколько-то в общем вышло. Ну я устал. Эмку заберу потом, блин, ну 400 рублей, по итогу мы в минуса ушли. Тем временем, со всего ролика мы выбили Егорша. Союзит на игра, наверное, в районе 70, ну меньше 80 к. Главное, что в плюс мы ушли. По итогу за весь ролик навалил только три сайта. KBSHICH, Топскин и MakeSGO. Но ну, еще вывели с этого спицы два скина. В принципе могли с додропа вывести, но да, я там заигрался. Ролик вышел на ура. И мне он реально понравился. Я надеюсь, что он вам также понравится. Я не могу составлять сейчас топ. Вот этот сайт был на первом, вот этот на втором, вот, вот этот на третьем. Лучше ты напиши в комментарии, как по твоему мнению, какой сайт победил. Мне кажется, сома кейсом с дропом МК 400 рублей. По-любому все отбило Но на самом деле, пиши в комментарии, как думаешь, какой сайт выиграл Еще раз всем огромное спасибо за просмотр Проделана реально очень долгая сегодня работа Но получился интересный, своеобразный Международный топ Кстати, МК -ка, ка пришла Забираем М-ку, д -маркет. они с Д-Маркета покупают Вау, там можно что-то кодное выбить Но нам выпало, к сожалению, м за Почему она не принялась? Нам выпала м за вот 350 рублей Всем еще раз спасибо, это был Чела. Вид. Спасибо за лайки и увидимся в новых роликах Пока